Приветствую тебя на своем канале! На ютубе уже достаточно видео с советами как для новичков, так и для опытных игроков в Warface. Но дело в том, что люди их забывают. И также нельзя исключать такого момента, что каждый день в Warface появляются сотни, а иногда и тысячи новых игроков, которым также нужны советы для тактически грамотной игры. Это видео полностью посвящено лайфхакам и тактикам на карте D17. Кстати, бро, ты пойдешь на Игра Мир? Если да, то у меня для тебя завалялся один билетик на 29 сентября. Чтобы его получить, нужно просто подписаться на группу ВКонтакте и оставить коммент под постом с граммиром. Я выберу победителя 28 числа. И, кстати, я там буду снимать очень крутой влог, так что обязательно приходи. Ссылка будет в описании. Карта D17 маленькая и с большим количеством узких коридоров. Это означает, что медики ⁇ главная опасность на этой карте. Этим можно пользоваться и рашить на этих картах одно удовольствие. Вот вчера я зарашил команду врага через квадрат. Важно помнить, что не всегда получается это сделать. Они побежали на единицу в то время, как я с двойки зашел к ним и грамотно забрал их жизни. Когда забегаете в квадрат, Будьте готовы к большому количеству игроков в этой зоне. Еще раз повторяю, что карта очень маленькая, и в любом месте может оказаться игрок. Нередко они сидят за двумя железными ящиками, ибо позиция удобная, и многие просто забывают проверить эту нычку. Но так как я достаточно опытный медик, я перед тем, как бежать за первым увиденным игроком, проверил эту нычку и там оказался штумовик, который не смог меня перестрелять. Дальше очень важно не медлить, пока противник не очухался и не посмотрел на мини-карту. Я не думая, выпустил пару патронов и сделал троих. Очень даже неплохое и дальше я хочу сместиться к ним на респу, и делаю достаточно простые вещи, но как никогда эффективные в каждом матче. Игроки просто-напросто забывают о свету шумовых гранатах у себя на поясе, мой совет не выкидывайте их в начале раунда, оставьте а их на экстренную ситуацию, например как у меня. Смотрите что я делаю, я знаю что за этой стеной находится враг, и по индикатору жду когда загорится красная полоска, после этого сразу выбрасываю ее из-за стены, чтобы игрок не успел спрятаться от ослепления. Дальше после броска делаю движение вправо, чтобы меня не слепила моя же граната. После взрыва вырываюсь к игроку. Флешка меня обезопасила на пару секунд. И это время я использую на сближение с игроком, чтобы сделать пару эффективных выстрелов. Убиваю его. Увидел пятого, но так как он перезаряжается, я даже не стал прицеливаться. Стрелял от бедра. Сделали эйс. Еще один совет. Многие забывают, и в том числе я, что нельзя в начале раунда бежать и прятаться за этими ящиками. Ибо сюда делают прокиды, и ты сливаешься от обычных гранат. Если вы хотите побежать сюда, то делайте это немного позднее. Подождите секунд 23 чтобы гранаты все взорвались и это вам больше не угрожало а теперь посмотрите совсем небольшой фрагмент с тем как у меня сильно бомбило от того что свернулась игра эти эмоции я уверен что у каждого такое бывало в общем смотрите нет просто блять брат мой брат сука блять блять Бля, чувак! Я просто рус этого момента, но давайте продолжим основную тему ролика. Была ситуация, когда мне потребовалось убить снайпера, который стоял в прицеле и ждал меня. Очень сильно помогают гранаты в таких ситуациях. Просто ждем, когда индикатор дойдет до середины и на мгновение выходим из укрытия, чтобы ее выкинуть. Как вы можете заметить, снайпер просто не успел убежать с точки, хотя среагировать он успел. Пользуйтесь этим очень часто, это спасает во многих ситуациях. И теперь, как можно зарашить команду соперника в самом первом раунде игры. Игры. В этом раунде люди начинают только разыгрываться и входить в игру, поэтому это даст нам больше шансов, чтобы сделать успешный забег. Убиваем штурмовика и сразу инженера. Как я и сказал, они не ожидают вас здесь увидеть и просто еще совсем сонные. Немного пробегаем и замечаем штурмовика, которого также убиваем. Дальше можно попробовать забежать на двойку, чтобы зайти со спины к врагу. Они точно не ждут вас там, а ждут, когда вы будете выходить со своей респы или с кишки. Убиваем уже четвертого, а дальше уже каждый будет действовать по-разному. Я вас рандомил и убил в голову. С в итоге сделали целый эйс. Надеюсь, вам понравился ролик и вы поставите лайк. Я стараюсь делать такие выпуски информативными и с хорошим монтажом, чтобы вам было проще усваивать информацию и не задумываться над многими словами. Все ролики с тактиками и советами делать достаточно тяжело, но я это делаю все ради фидбэка, вашей отдачи в виде комментариев и лайков. Это единственное, что мотивирует создавать такие выпуски. Всем спасибо за просмотр, обязательно оцените старые ролики с тактиками. Всем пока!